Я бы сказала, делать наконец то наших единорожек да! любимыми. Так, так. О, наши любимые единорожки. Но ну, их, наверное, не очень видно, потому что они прозрачные, поэтому мы начнем сразу с лаймы. Это вот здесь, чтобы красители и блестки насыпать угу. Злайм у нас вот тут готовый Один Вероники Сейчас я а помогу открыть нет. И один Алиночки Он что такой прозрачный, но будет Ну блестящий. потому что это база А сейчас мы добавим туда блесток Вот здесь такие красители, естественно, розовые и голубой Мой. Для настоящих единорожек И они не жидкие, они гидкие, как пыль Ага и есть у нас еще вот такие замечательные блесточки. Опять-таки голубые розовые. И блесточки беленькие. Так, ну что будем делать? Да. Вероника, хочешь потрогать, какой он? Так, Алина? Чудесный? Нет. Я предлагаю, знаете что? Что? Разделить его наполам и сделать одну половинку сиреневую и одну голубую. Суть. Чтобы у нас получилось четыре типа. Ребята, смотрите, наверное, он тянется. я Ай-ай-ай-ай. Вон как глина! Ну он лучше глины. Да. Но он тянется замечательный вообще. А Не давайте... то, что наш, правда? Да. Давай разделим его напополам и сразу приступим к окрашиванию. Да. Вот, Вероника. И сначала мы покрасим одну половинку. Вот сюда положи, Сай, чтобы Так. Первый делаем... Вероники. сиреневые вот видите он какой прям а -а -а! А -а! Вероника посмотрите какая красота поэтому здесь а -а -а! мои руки стой вероника давай я помешаю чтобы вот смотри мы соберем сейчас вот здесь вот им. смотри вероника смотри <свеч> Хочешь с ней делать, на? Ну да. да, Вот у нас весь стол наш фиолетовый. На, собирай. Мни. Алиночка, давай. Да. Сейчас я тебе чуть его помну. А давай посылим. Да. Смотри, смотри, смотри, Мам, смотри, смотри, какая красота беру. сейчас будет. Вау, какой По сравнению с жидкими, конечно, угу. это Дай эти Мама красители. Такой интенсивный цвет дают. Смотрите, смотри, смотрите, ребята, как. Посмотри, можно Леночка? Подожди, я хочу показать. Смотрите, какое чудо! Первый я сделала Первый мы сделали. Вероника, что мы сюда добавим? Блесток? Белые блестки добавим. Вот они, наши блесточки красивые. Давай это сюда присыпьем, чтобы было удобнее. мама Давай, мешай, Вероника они такие яркие, они на вид кажется такими бледненькими ну живой они, давай перемешай, собери хорошо вы вот здесь блестки Алиночка, давай я тебе тоже давай, положи ему вот так сверху о, он Смотри. у меня будет блестящий! Да да да, да, да, да какая красота, давай, Миша. Э -э. что, а, Приводов? Приводов. покажи вот так он Мукусимый. такой, надеюсь, видно, какой он красивый Потому что он просто Безумный вообще Красивый, красивый, красивый <связь> Все, давайте сделаем теперь голубой Голубые половинки Вероника, где твоя голубая половинка? То есть она еще прозрачная Так, теперь будем добавлять Нашего голубого красителя Так, Вероника, давай его расплющим Чтобы не высыпался Наш Вот он еще не не как пыль, ну давай ты его вот так сложи, перемешай, покажи, вот так, мешай его, покажи деткам, вот он какой, посмотрите, мешай, мешай, да, ты будешь, давай малиночки тоже добавим, Малина. доставай свою, смотри Алина, смотри, если мы сейчас вот внутрь насыпем и он потом такой будет вообще, вот так аккуратненько, аккуратно мы его, вот, вот, показывай. Да и на не от него Да, на, на, на, наконец Все, у меня все руки голубые. Да он у нас у всех руки. Вау, смотрите, какой. Просто красивейший. Ну все, давайте добавляйте блесток. Да. Так. Да, давай, ты хочешь блестки или нет? Давай. Вот так. И внутрь. Вот мы их насыпаем. Так. Раз. И раз. Мы их запакуем, чтобы они у нас не рассыпались. И вот. Вот. Растягивай. Покажи. Растяни раскрой его. Давай, покажем. Ой. Ой. Вот они. Вот. Алиночка, тебе тоже? Угу. Ну конечно же, что за вопрос? Как же можно без блесток? Вот Алина как хорошо его распаковала Давай, собирай Воу, он вообще красивый Красивейший Ага. Еще добавим блесток? Которых белых? Да. Для полной красоты. Чтобы у нас был слайм самой нереальной красоты. И уже надо где-то на рожек делать. Давай еще добавим блесток. Давай. Вау, вот. какой Вау. красивый. Небесный. Красотища. Нереальная красотища. Давай, Вероника, тебе. Вау, Сейчас я тебе их сложу. На. Подожди, можно я покажу зрителям? Подожди, смотри. А -а -а, блестяшки. Ну что, делаем формочки. Кто из вас, какую? Я эту. эту. эту. Заместательно. Давай, подожди. Это. Делаем половинку. Вот так фиолетовую. <смех> да. А эту? Да. Давай, давай, ложи, ложи. ложи. Все, ложи. Так, Ой. Кто-то он у нас не очень распределяется. Ну-ка, стоп. Посмотрим, что у нас получится из этого. Мы первый раз из лайма делаем форму. Давай посмотрим сначала. Посмотрите. Наша такая красивая Вероника, правда? Давай мы у тебя сделаем гриву фиолетовую. А вот еще рок мы тоже сделаем фиолетовый, чтобы было. Мне кажется, так будет красивее небесного цвета смотрите ребята вероника вытащила, а -а -а, какая красота давай я тебе помогу ее собрать чтобы форма осталась вот <сосы> это <сосы> злайм ребята стойник сейчас мы потом ребятам скажем <сосы> чтобы они выбрали кого самый красивый злайм единорога это самый красивый слайм, который я видела в своей жизни. А так вот что у нас получилось солидное. Вот, ребята, посмотрите, какой у нас получился слайм. Ну что, ребята, моими красивыми руками мы с вами попрощаемся и напишите, у кого получился красивее единорожка. Это самые красивые слаймы, которые я когда-либо видела, ребят. Пока-пока!